Всех с наступающим Новым Годом! Завершается год 2018. И я вам хочу пожелать здоровья, красоты, жизненной радости и самой активной жизненной позиции. Всякая женщина к Новому Году хочет быть красивой, стройной и самой-самой-самой интересной. Но про себя я могу сказать, что. В 1918 году, в начале января, я решила, что надо заняться снижением своего веса. Мой вес был катастрофический, 98 килограмм, я очень сильно поправилась. В октябре 2017 года мы были в Турции, потом Новый год. И, в общем, вот эта вот еда обильная, в большом количестве, конечно, очень сказалась. И возраст, все-таки, вот знаете, возраст плюс 60, поэтому это, как говорят, ну да, не 16, не 16, поэтому и худеется не очень быстро, все это идет постепенно, потихонечку, но на сегодняшний день минус 13 килограмм, однозначно, один килограмм ходит туда-сюда, и все-таки я... Хочу придерживаться этого полезного, правильного питания. И я буду питаться так, как я уже вот практически целый год питалась. И тут мне девочки спрашивают, что же ты делаешь для того, чтобы... Mm -hmm. Ну, да, морщины, mm -hmm. они же есть, куда от них деваться. Но самым простым способом, каким я пользуюсь, это... Знаете, вот самое простое, это, конечно... Семельна. льна, я его засыпаю просто в чашку, например, чайную ложку, сколько мне нужно для маски, и я засыпаю полстакана кипятка, Но у меня разбухает, становится такой слизистой, слизистой такая масса, и потом я беру Ватный тампон и протираются Очень хорошо все стягивается. Морщины как-то вот они уходят мимически. У меня здесь была вот очень глубокая морщина между э, бровями. И вот она как-то стала резко уменьшаться. И я все потом вот не выливаю, а сливаю вот в стаканчик такой. Вот у меня вот эта масса, она есть. Поэтому я ну, что я вам буду показывать, как я заливаю линой, 7 кипятком, как я мажу. Ну, в общем-то, это даже и необходимости в этом нет. И после этого, когда я маску смываю через 15 минут, я потом обязательно... И еще у меня есть одна очень хорошая масочка, я хочу вам поделиться с ней. Это берется крахмал, 2 столовые ложки. Я беру 2 столовые ложки масла. У меня в данном случае оливковое, это первого отжима, то есть без... То есть неочищенное масло. Можно льняное масло. Я пользовалась кедровым маслом, тоже очень хорошо получается. Куриный белок. Не желток, а белок. Делается сметанообразная такая масса и наносится на лицо. Глаза только не, на, не наносите, пожалуйста. Только э, по сколам, по морщинкам, по лбу, на декольте. И очень хорошо э, все это тоже стягивается. Но эта маска должна быть такой, что надо сесть в зафиксированном положении или лечь. И тогда вы зафиксируете всю эту маску. Она у вас застынет. Тоже 15-20 минут надо ее держать. То есть после эту маску вы делаете, смываете. Она очень хорошо удаляет все мимические морщины. И также потом кремом. Крем я такой аптечный крем есть обычно, я вот фотографию вам покажу. Знаете, мне еще очень нравится пользоваться растительными стволовыми клетками. Я тоже брала в аптеке его. Очень хорошая такая геля. Как гель, геляная. Я наношу его вот сюда вот под вот, глаза. Растительность, стволовые клетки. Фотографию я сфотографировала специально, чтобы вы увидели, как она выглядит, если вы захотите посмотреть. Я пользуюсь регулярно. Регулярно этими клетками стволами. Они очень-очень хорошо. Очень хорошо ложатся на лицо и потом все это выравнивается. Ну, в общем-то, вот никаких премудростей таких особых нету. То, чем я пользуюсь в основном, конечно, очень много значит, что. Просто душевное равновесие, ну, наверное, любовь близких, это тоже очень важно для женщины. Всегда должно быть какое-то приподнятое настроение. Какие-то радости надо делать в жизни, самой себе, даже пусть они маленькие. Ну, надо делать эти, эти радости и не замыкаться на каких-то, ну прям скажем так, негативных моментах в своей жизни. И если что-то начал делать, надо все-таки закончить до конца. Я в плане своего похудения, я поставила себе цифру 85, сейчас, в общем-то, я к этой цифре уже подошла, меня это прям бесконечно радует, и думаю, еще так, пяток скину, и буду прям красотольчик потому что те вещи, которые я забыла, что я их носила, когда-то одевала, вот они мне все в пору, все хорошо, и я, знаете, вот чувствую себя комфортно, комфортно, хорошо, это у меня такой душевный праздник. Конечно, именно зимой у меня наступает период времени, когда я начинаю ухаживать за собой. Я могу сходить, сделать себе бровки, откорректировать, нарастить реснички, сделать себе маникюр. Летом не получается. А зимой я наслаждаюсь, я делаю себе такие вот приятности. Мне это очень нравится. Так что живите, радуйтесь, воспринимайте жизнь как праздник. С наступающихся многих, всех Новым Годом. Всем я желаю здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Женщины, а вам всем красоты, обаяния. И быть самыми красивыми и просто любимыми.